Давайте посмотрим, сделаем небольшой такой исторический экскурс то есть, в историю, скажем так, в историю насилия, в историю лжи, значит, в историю манипуляций. Давайте сделаем небольшой краткий экскурс в историю. Все мы знаем, что значит, когда человек живет семьей и собственным хозяйством, когда он ходит на охоту, у него не может быть рабов в принципе, потому что значит, если он даст оружие в руки, в руки раба, то значит, это оружие может быть применено не в отношении зверя, а в отношении скажем так, своего поработителя. И не важно, что это совершенно, это может быть не гнестрельное оружие, это вот так, может быть такая много, вещь многоразового использования, как, например, топор. Знаете, это уже достаточно. Вот. Но при развитии земледелия и значит, начального развития производств, где физический труд человека значит, заменял недостаток в технологиях производства и значит, замещал отсутствие робототехники в производстве, Арабский труд был возможен. И вот эти технологии, вот эти технологии, это технологии земледелия и значит, ранние технологии производства, они действительно могли строиться на использовании подневольного труда значит, и отношения, и, и, и использование человека как физической силы, как рабочей единицы, было достаточно оправдано. Ну, естественно, это было и следствием, следствием, следствием использования этих технологий. Естественно, были значит, арабские отношения, потом значит, феодальные отношения, значит, потом капиталистические отношения, я подчеркиваю именно капиталистические отношения в классическом смысле этого слова, вот, но когда мы научились достаточно эффективно использовать технику, и на сегодняшний день, в производстве труд человека э, используется минимально, значит, и результаты производства зависят исключительно от э, результатов творчества человека, от результатов знаний его технологии, практического применения. К, при, причем практического применения для создания нематериального актива. Э, значит, ситуация меняется, и мы возвращаемся опять к схеме, которая существовала много веков назад, которая называется «сотрудничество». Да? Вот. Ну, вот это, ну,